Сарай из ДПК Фьюжен. Вот только что собрали. Смотрим. Галочки. Сделаны. Пластик. Это ДПК. Крыша. Четыре элемента. Два с одной, два с другой стороны. Фронтон вентилируемый. Двери пластик с замком. Смотрится достаточно круто. Посмотрим, что-то у внутри. Какой замочек. топтали, само собой. Это внутри. Крыша, усиленная ребра жесткости. Это световой конек. Вентиляция фронтона. Окошечки. Пол пластик. Все тут достаточно просто, понятно, красиво замочек вот смотрите как это, домочек. просто поворачиваешь его вот такие штыри вверх вниз на верхнем покажу наверх и все и вниз открыто Давай. закроем культур культурненько красивенько понятненько в общем сами сможете собрать если не очень ленивые вот как-то так крыша то есть прям домик домик можно как сарай можно как Туалетную комнату что ли, что ничего не будет.